друзья, вот такое видео сегодня я благодарен, я решил снять на природе, рядом с рекой Ангарой рядом с рекой Ангорой. классное место, как видите у нас еще особо листочков нет но тем не менее уже красиво и хорошо, сегодня мне 48 лет, и я благодарен Богу, что я дожил до этих лет, и что последние 18 лет своей жизни, не считая конечно же детских лет со своими родителями, я Провожу счастливую жизнь. Так как с 13 лет до 30 лет я был совершенно антисоциальной личностью. Был наркоманом, был преступником. И уже в 30 лет я успел неоднократно посидеть в тюрьмах, в лагерях. И, естественно, принести очень много горя как своим родным и близким, так и другим людям, мне неизвестным. Потому что был преступником. И я уже действительно смирился с той своей судьбой. Я уже конкретно знал, что я не умру своей смертью, что меня ждет либо э, передозировка наркотиками, либо меня просто убьют. Я так думал, я так жил. Но однажды, это произошло 1 октября 2005 года, я пришел в церковь. Пришел в церковь э, и... Для того, чтобы помолиться. Помолиться и обратиться к Богу. Насколько вот мог и насколько мне, как скажем так, э, своими словами, короче. Просто своими словами. Господи, помоги. И произошло чудо. С того самого времени я стал совершенно другим человеком. Я только через две недели понял, что я уже не пью, не курю, что я не употребляю наркотики, что я не матерюсь. Что я стал совершенно другим. Вообще другим. И с тех пор, как я уже сказал, уже прошло 18 лет. Я женился. У меня красивая молодая жена. Двое классных детей. Мальчик и девочка. И я счастлив. Теперь я... Полноценный гражданин своей страны, которую я люблю. Я имею работу, на которой работаю уже 10 лет. На одной работе 10 лет. Я занимаюсь, как вы видите, вот блогерством, насколько могу, насколько позволяет мне еще словарный запас. Понимаю много, но выговорить могу немного. И я благодарен Иисусу Христу за эту новую жизнь. И хочу вам посоветовать, что неважно, какие в вашей жизни могут быть или случились проблемы, к Богу можно обратиться всегда, с искренним сердцем, придя к молитве и попросив у него прощения, попросить помощи. Я знаю, что это единственная личность во всей вселенной, которая, несмотря на то, каков вы есть, вам обязательно Поможет. Поэтому пусть Бог вас благословит и в вашей жизни будет много счастья, много благословений от Господа нашего Иисуса Христа. Будьте благословенны!